Добротное европейское кино. Детектив в лучшем понимании этого слова. Тематика серийных маньяков-убийц не устаревает. Вот и немецкий режиссер Кристиан Альвард решил экранизировать одноименное произведение Себастьяна Фицика и Майкла Цокоса. На стол патолога-анатому попадает изуродованный труп с запиской внутри. Из нее врач узнает, что его дочь похищена. Чтобы спасти девочку, ему предстоит разгадать чудовищную головоломку. Получилось динамично, напряженно, нет лишних персонажей. Сюжет логичен и закручивается с первых минут. Прекрасно передана атмосфера отчаяния. Участникам событий сопереживаешь. Развязка наступает в тот момент, когда зритель успел немного расслабиться и выдохнуть. Поклонникам запутанных детективных историй рекомендую.